Всем привет на моем канале! Сегодня буду готовить тематическое безе Супергерои. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для приготовления будущего безе мне понадобится швейцарская меренга, которую я готовила ручным миксером на водяной бане, красители, палочки для кофе, можно заменить на обычные шпажки и кондитерские мешки. Меренгу я не довзбила, она мне довольно мягкая такая, то есть для приготовления каких-то четких рисунков, например цветов, она не подойдет. А для того, что я буду сейчас делать, она отлично подходит. Для основы у меня будет три цвета. Я сделала себе зарисовочку, какого формата вообще буду безе. Отсаживать я буду на противень, на пергамент. Противень я переворачиваю вверх дном, для того, чтобы у меня не загибались края. Отсаживаю основу. По кругу. Сразу можно вставить палочку и закрыть ее. Либо сначала отсаживайте полосочку, потом вставляется палочка, чтобы палочка обязательно была в меренге, иначе она отвалится. У меня получилось две противни. Вот такого плана. Беру чайную ложечку, смоченную водой, и то, что мне не нравится, вот здесь я сглажу просто. С помощью красной меренги отсаживаю значок супергероя. Желтая заполняю треугольничек, отсаживаю эску. С помощью зеленой меренги отсаживаю кулачок халка. С помощью черного мне необходимо обвести кулачок. Сделаю паучка, паутинку или тучу мышь. Вот что у меня получилось. Две протоины. Здесь пятерочки нарисовала. У меня осталась еще меренга, поэтому я отсажу в произвольном порядке. Маленькие безе. Я смешала все цвета. И чтобы уже не однобразить, насадка взяла звездочка. Можно любой. Отправляю сушиться в духовку при температуре примерно 50-80 градусов. Регулятор вставляю на минимум в своей газовой духовке. И приоткрываю дверцу на 10 сантиметров сверху. Сушу на верхних двух уровнях. Прошло полтора часа, безе высохло, я потом закрывала духовку, давала ему полностью остыть. Проверяю. Паутинка. Вот видите, палочка внутри и она не отвалится. Халк. Маленькая безе была готова уже через час. Но велика была вероятность, что вот такие безы, допустим, через час постоят и начнут липнуть к рукам. Это не очень приятно было. Вот они довольно тоненькие, поэтому я рекомендую именно такие тонкие безы сделать на пергаменте, потому что если готовится на силиконовом коврике, то тоже большая вероятность того, что при снятии оно у вас треснет. На пергаменте тоже никто этого не отменял. Вот у меня пятерочка. Я ее рано хотела проверить. Она с краю была. И она у меня треснула. Все хорошо отстает. Все досушено. Вот такое безе получилось у меня в итоге. Хранится она 14 суток. Дети удивились, конечно, так необычно. Так что, кому идея видео понравилась, была полезной, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы!